Здравствуйте! В эфире «Универ Ньюз, а в студии Артём Тупичкин. Итак, сегодня выпуски. В КФУ открывается регистр костного мозга. Как не попасться на лекарство пустышки? Кто станет победителем Дня первокурсника? Первый в России регистр костного мозга располагается на площадке Казанского федерального университета. Для чего он крайне необходим в стране? Как стать донором костного мозга в первом регистре, если вы не являетесь жителем Казани? Эти и другие вопросы Адели Шамиловой удалось задать президенту благотворительной организации. Подробности прямо сейчас.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 Максимально загрузить мощности Казанского университета, вот этой лаборатории. Да? Мы такие деньги вбили, да, надо, чтобы она работала полностью. Аделя Шемилова, Владимир Нелюбин, не вернулся. На базе оздоровительного лагеря «Буревестник» прошла школа профсоюзного актива «Реформа». Ее участниками стали студенты Елабужского института Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете. Последние выходные сентября этого года студенты Елабужского института КФУ провели очень насыщенно. Они приняли участие в школе профсоюзного актива «Реформа». Занятия состоялись на базе оздоровительного лагеря «Буревестник», куда съехались не только лидеры разных факультетов, но и первокурсники, желающие влиться в активную жизнь профсоюза студентов. В рамках данной смены мы изучаем, что такое профсоюз, что такое устав профсоюза, какие проблемы встречаются студентам на пути в обучения. В рамках школы актива Прошли тренинги на знакомство и сплочение, а также лекции о правовых аспектах работы профсоюза. В завершении состоялись творческие выступления и самопрезентации от кандидатов на профсоюзные должности. Мне было интересно узнать других личностей, что они себе расскажут и что они могут э, дать правкому. Участники школы «Реформа» признали, что эти занятия принесли много положительных эмоций и позволили наметить новые перспективы в развитии профсоюзного движения в Елабужском институте КФУ. Анна Глазунова, Анастасия Краснова, Айдар Нурмеев, Универньюз. Ежегодно жители России тратят на покупку лекарств порядка 25,5 миллиардов рублей. Некоторые из них облегчают симптомы простуды, а другие уникальные разработки ученых и вовсе не имеют никакого эффекта. Как не попасться на лекарства пустышки, тебе расскажет Диана Шилова. Белые порошки, оборудование для фасовки, упаковки с названиями лекарств и наклейки со знаками качества. В товарном виде эти лекарства мало отличаются от оригинала. Профессионалы видят поделку по еле заметным признакам. Подобные лекарства чаще всего продают через интернет-аптеки. Это сегодня основной канал сбыта фальсификата. К сожалению, с фальсифицированными препаратами или пустышками можно встретиться и в аптеках. Это препараты, которые вот часто идут с индексом. Гомеопатические препараты или биологически активные добавки, потому что их не надо сертифицировать по всей методике, которая прописана в государственной фармакопии Российской Федерации, у них, скажем так, путь до прилавка по упрощенной формуле идет. В России продается очень много лекарств, о которых мы знаем недостаточно. Их эффективность и безопасность не доказаны должным образом. К сожалению, многие врачи назначают лекарства в пустышке, поэтому лучше сразу задать доктору несколько вопросов о препарате. Например, используется ли он за рубежом. Сейчас не рекомендуется назначать гомеопатические средства, поскольку их клиническая ценность не доказана. Не рекомендуется значительно назначать при заболевании гриппом ОРВИ иммуно Стимуляторы тоже из-за низкой, скажем так, из-за низкой доказательной базы их активности. Есть подделки, которые содержат лекарственные вещества, но либо их меньше, чем нужно, либо они заменены на другие компоненты. В соцсетям ходят там картинки «дешевое средство», «дорогое средство», где действительно одно и то же фармакологически активное вещество. Не всегда они заменимы. Дело в том, что могут быть разные дозировки и пол таблетки там в одном, пол таблетки в другом будут совершенно разные дозы иметь. Несмотря на то, что лекарства нельзя возвращать, как и многие другие товары, в этом правиле есть исключение. Если препарат плохого качества в аптеке могут вернуть деньги, но лучше всего обратиться в Росздравнадзор. Диана Шилова, Анжелика Савельева, Ленарда Литяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете открывается День первокурсника. Кто станет победителем, по мнению студентов, расскажем в нашем сюжете. С 3 октября в Казанском федеральном университете стартует фестиваль «День первокурсника-2018». На фестивале свою программу представят все институты КФУ. В преддверии концертов мы решили опросить студентов вуза. Вопрос был один – какой институт в этом году станет обладателем первого места? Я очень жду выступления ИТИС и надеюсь, что они покажут хорошую программу, потому что в том году они показали очень хороший рост. Мы думаем и с И снимка. это мощь. Да. Это... Я за ИВМИД. Полностью отдаю свои... Как так? Так, я не понял. <свят> Конечно, химический. Типа, здесь даже не обсуждается. В наших мечтах это институт физики, да. Конкуренция обещает быть жаркой. За последние четыре фестиваля отметились два структурных подразделения. Первое место занимали команды Института филологии и межкультурных коммуникаций и Института международных отношений КФУ. Удастся ли им продолжить традицию побед, решать вам. В группе телеканала «Универ ТВ» будет проведено официальное голосование за победителя. Также мы проведем прямые трансляции с фестиваля. Артем Тупичкин, Зафар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Всего доброго.